Осетины, чеченцы, дагестанские там народы, да, кумыки, аварцы, ингуши мы все вместе стремились к отделению и объединению. То есть мы потом после этого произошли определенные события, нас оккупировали, и нам создали вот эту иллюзию: да, там заложили какие-то мины замедленного действия, конфликта, у нас заложили. И сейчас нам кажется, что о, мы беремся за голову и думаем, вот здесь земельный вопрос.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 Но Чем? сколько было в нашей жизни подобных, уже в истории у нас было подобных ситуаций, когда нас ранним утром 23 февраля 1944 года сажали товарные вагоны, отправляли э, в сибирские казахские степи. Я думаю, на тот момент наши отцы, наши матери, для них это был, это был такой самый страшный день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 Чтобы мы освободили свое государство, чтобы мы вернули власть, чтобы, мы, чтобы Аллах дал нам успех в его построении. Просите за уму в целом всех мусульман, не забывайте об этом.